Так, ну что, все готовы, ребят? Я вот почему решила эту тему, эту тему, да, музыка хорошая, раскрыть сегодня, да, вот я ее назвала характерные особенности представителей разных поколений, и как с ними работать. Просто вот буквально, может быть, месяц назад еще, да, мне дочь стала, ну вот, стала говорить про поколения. Оказывается, да, вот она сказала, что те, кто родился там до 20 какого-то года, эм, молчаливое поколение. Вот, значит, вот, кстати, да, вот э, э, молчаливое поколение, да, это великое, э, нет, было великое поколение еще с 1900 какого-то, да, потом с 1925 по 44 было молчаливое поколение, да, и потом бэби-бум поколение, потом... Э, X, потом Y, потом альфа, и так далее. Вот. И я тогда подумала: да, вот когда мы стали читать насчет поколений, я подумала, что когда мы работаем вот вместе, да, мы же работаем с людьми в интернете, поколения разных людей вместе с нами работают. Там кто-то младше, кто-то старше. И просто-напросто мы иногда не учитываем, да, вот, на что они реагируют, что думают, на что можно повлиять для того, чтобы человек услышал. Вы знаете, что у нас есть много, да, вот, разных таких методик, там вот, как люди делятся на цвета, вот, и, и правда что-то как-то во всех теориях цвета разные, да, то есть там вот синие в одной из теорий, это те, которые там думают а другие больше, чем о себе. Желтые там любят покрасоваться, много болтают, там любят, чтобы их хвалили, ну и так далее. Ну, вот. Зеленые, да, те такие логики, они там больше думают на цифры, вот им деньги надо показать, на них как-то мотивация не сильно работает и так далее. вот Ну и, конечно, все смешаны. И вот эта вот тема насчет поколений, почему она нам очень важна? Потому что вы знаете, что в этом бизнесе вы создаете ваши команды, да, то есть э, окружение ближайшее, там 3-5 человек, расширенное, там 10-12, еще там, да, то есть э, команды, структуры. Э, ну, в общем, вот так, да, это делается поэтапно. И особенно, вы же помните, я вот говорила много раз на созвонах, очень важно это ближайшее окружение. Да? Это те люди, которые работают вместе с вами, ну, то есть ближайшее и расширенное и вы должны четко понимать, да, что они, как они думают, что у них в семье и так далее. Это те люди, вот вообще в сетевом бизнесе ценятся даже не те люди, которые делают обалденные высокие квалификации, работают, да, то есть прям отлично, да, а вот больше даже ценные, это преданные люди, люди, которые с тобой на 100%, когда ты говоришь, значит так, все плохо, все плохо. Уходим, да, вот идем туда, и тот говорит, есть, да, то есть партия сказала, комсомол ответил, есть, и он идет вместе с тобой. Это вот эти люди ценятся больше всего в сетевом маркетинге. Это с этими людьми можно строить большие сети и так далее, да. Работать любой может научиться, а вот преданность и верность это первостепенно, это как в семье, да, есть муж, который деньги зарабатывает, да? а есть тот, который, ну, может, звезд там сильно не хватает, но он преданный и верный, да, и вот обычно такие семьи, они даже лучше сохраняются. Так вот, вот эта теория поколений, да, вот простыми словами, да, это... Это как общественная группа людей, которые родились в один какой-то вот в хронологический момент времени, да, вот, и они все как бы жили в аналогичных условиях. Так вот, смысл вот этой теории поколений да, это заключается в том, что где-то каждые там 20-25 лет новые люди появляются, да, у них какое-то другое мировоззрение, и оно даже… Ну, никак, да, вот не схожа с мировоззрением там предыдущего или еще там какого-то поколения. Ведь если вы даже смотрели вот фотографии эм, военного периода, там вот ваших там бабушек, дедушек, да, кто-то, прабабушек, вы видите, да, они вообще другие какие-то. То есть вот если наши там в 30 лет он такой еще, ой, такой играет еще там и выиграет там еще ребенок, да то, блин, там уже в 30 лет, ну, уже там какие-то такие уже были. Даже на лица смотришь, да, а не другие лица. Замечали вы это? То есть вот это вот, э, вот. Поэтому, когда мы работаем в этом бизнесе, нам нужно понимать, что требуется, э, какое поколение на что больше э, реагирует. Вот. И вот таким образом мы просто уберем вот это недопонимание иногда людей, когда разница в возрасте, да. Вы знаете, да, ты начинаешь стареть, когда ты говоришь, а вот в наше время, да, вот было вот не так. То есть вот каждая вот эта теория поколений, они все проходили какие-то экономические трудности, да, вот в разных государствах. И вот это очень полезно вот для нас, потому что мы работаем в сетевом маркетинге, да, и вот это вот очень важно использовать на практике, да, потому что... Это коммуникация да, с людьми разного поколения. Вот и все. И вот, кстати, социологи они считают, что просто вот невозможно, вот на сегодняшний день вот наше общество, его просто невозможно объединить вот в одно целое. Знаете, как, вот, это вот как сказка. Да? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот. И здесь то же самое. Невозможно вот всех вот так старых, молодых там, и совсем маленьких слепить вот в такой кусок. Вот. И если мы хотим, чтобы у нас хорошо шла работа, коммуникация, да, то нам нужно просто разобрать понемножку вот каждое поколение, вот чем они отличаются и все такое прочее. Вот, э, вообще вот где-то там, вот, если я не ошибаюсь, там в каких-то 90-х годах, может в 90-м году, по-моему, там немец какой-то, да, вот еще с кем-то там. Ну, в общем, они разработали вот такую генерация, там поколения, да, вот эту теорию там. И они там разбирали вот каждое поколение людей, которые в Америке жили там в разные моменты времени. Но мы не живем в Америке, да, мы живем в наших странах. Вот, и, кстати, их теория, она очень так это признана была во всем мире там и все такое прочее. Значит, вот теперь погнали, давайте разберем поколение, пометим себе, не забывайте, да, это тренинг, и мы все записываем, у вас есть, должна быть толстая тетрадь, и чем больше тетрадь, тем больше комиссионные, которые вы будете зарабатывать, очень толстые тетради, да, у меня вообще есть очень-очень, даже сильно толстые тетради, да, вот все списаны, и прям целые чемоданы, поэтому все пишите, Потому что то, что мы сейчас изучаем в этой индустрии, это не просто там вот театр одного актера. Сейчас выступит Лариса Будин, театр одного актера, и споет вам, если бы я был султан. Нет, да, мы учимся. Это позволит вам коммуницировать не только в нашем бизнесе между людьми, но и также в личной жизни, там да и вообще везде. Погнали. Значит, вот величайшее поколение, я прям себе записала, да, на бумажках. Величайшее поколение. Это, вот, как я уже сказала, это 1991 1091 год по 1925. Вот есть у нас такие, да. вот. Напишите, есть ли у нас кто с величайшего поколения? что то я подозреваю, что нет. Да, блин. Величайшее поколение с 190 -го года по 1925. Значит, мы не будем его разбирать, да, скорее всего, это. Наши великие предки, да, наши бабушки, дедушки, прабабушки, которые тоже проходили определенные трудности. Я думаю, что многим из нас, если бы нас запустили в те трудности, через которые они проходили, да, проходили эти люди, да, наверное, мы бы все уже сразу повесились да, или бы застрелились. Погнали, идем дальше. Следующее поколение. Да, вот Давайте начнем разбирать молчаливое поколение. Если у нас здесь, вот в зале, сейчас, те, кто относится к молчаливому поколению, напишите циферку один. Значит, 1925 год рождения, тире 1944. Циферка один. Если у нас здесь есть те, кто последний раз родились в 1944 году, ну, наверное, это больше наши. Мамы-папы, да, или там бабушки и дедушки, да, жду. Ну, вроде бы нету таких. Вот, молчаливое поколение. Или есть все-таки 44-го года? Нет, наверное, у нас даже и в бизнесе таких нет. Угу. Так, ладно, пропускаем. Значит, погнали поколение бэби-бумеров. Значит, поколение бэби-бумеров, сейчас вот я напишу, да, 40. Вот, вот, мама, да, вот и моя тоже, да, ну тогда два слова, да, мы просто, пока я сейчас вам напишу поколение бэби-бумеров, какой год, да, вы посмотрите, я тогда все-таки, вот кто у нас бэби-бумеры, да, ставьте циферку 2, пока я два слова немножко расскажу про наше Молчаливое поколение, да, вот которое было. Значит, ну вот вы уже по названию можете догадаться, да, если даже у вас проблемы там, может быть, с вашими родителями у кого-то бывает, с бабушками, дедушками, значит, они отличаются вот от своих потомков в том, что они не стараются высказываться ну, лишний раз на какие-то там темы, особенно да, про политику или про экономию, да, потому что у них был неблагоприятный опыт в жизни. Я помню, да, как мои родители в молодости, ну, что-то собирались там какие-то со своими друзьями, и они шепотом рассказывали какие-то политические анекдоты, но ну, шепотом, да, то есть вот, видите, потому что что-то было, наверное, нельзя. Так вот люди вот эти, да, вот молчаливое поколение до 1944 -го года рождения, они верят в основном в продуктивность вот в нашей медицины, они грамотно распределяют бюджет. Они откладывают сбережения на черный день. Это у них всегда в сервантах стоят вот на черный день или просто для красоты. Там хрусталь, там всякая такая вот это, да, или что-то лежит там, вот постельное белье новое лежит, которое оно не трогает. То есть, ну вот, как правило, они делают, ну вот, вот так вот, да, это если просто вот коротко сказать. Вот. И э, молчаливое поколение, да, вы, их сейчас на самом деле очень мало. И вы знаете, да, то есть, э, э, ну, как-то вот особенно наши бабушки, там, мамы, папы, да, это вот с кем мы коммуницируем э, вот, в повседневной жизни, да, и ну, в общем, это поколение, которое мы безгранично уважаем. Да, потому что вы знаете, да, что они родились, они были во время Великой Отечественной войны или они были дети войны, которые родились тогда и были там какие-то репрессии, да, и потом была реабилитация страны, вот и все такое прочее. И вот у этих людей, вот обратите внимание, вот разницу, да, у них на самом деле семья, она на первом месте. Да, потому что вот только в кругу семьи они могли и политические анекдоты там, и там на какие-то темы разные, да, щебетать, потому что они понимали, что семья не предаст. А вот как-то в общественных местах они больше вот молчали. Вот, то есть вот, ну, чтобы вы понимали, да, кстати, да, они очень доверяли, и, может быть, и сейчас еще доверяют работникам медицины, да, то есть вот безгранично. То есть вот врач сказал мне, вот эти таблетки, значит, я буду их пить. Вот, и если врач, он что-то написал, это табу, это не подлежит оспариванию. Вот и все. То есть вот просто коротко резюмирую, вот люди, молчаливое поколение, они просто чтят законы, они прислушиваются к мнению людей и просто лишний, рот, лишний раз они не откроют рот, Просто без каких-то веских причин. Они очень предусмотрительны. Именно они откладывают деньги на черный день. Еще на похороны откладывают тоже. Вот видите, какие предусмотрители. Так, значит, погнали. Э, поколение Baby бум Ну вот, видите, да? Вот, ага. Вот, да, вот вижу, да, вот у Ирины там мама. Так, погнали. «Бэби-бум» пошли. Ага. Так, ну погнали, товарищи поколение «Бэби-бум». Помните, да? 44 э, по 67 год. Значит, вот э, наше поколение бэби-бумов. Вот коротко просто скажу, да, вот в отличие от молчаливого поколения, потому что вот даже из вас, вот все, кто сейчас сидят слушая, да, вы кто-то в начале, э, скажем, э, такие более взрослые поколения бэби-бума, да, а есть те, которые э, в конце, вот 67 там вот 60 второй, пятый, там, шестой, седьмой, то есть в конце молодое поколение бэби бума Так вот, в отличие от молчаливого поколения, да, вот э, эта категория людей, видите, нас их много все-таки тоже есть. Они очень любят, порасс... мы любим, я тоже, да, то есть туда влезла. Значит, мы любим порассуждать на проблемы в государстве или в мире. И все равно, да, вот в социалистической стране нас приучили верить светлое будущее нашей страны. Я сама помню, когда меня в пионеры приглашали, приглашали, да, пригласили. Вот, я помню, шла так улыбалась, да, я думала, когда я вырасту, у меня будет дочь, ее будут пионеры там, принимать, я буду радоваться, и думаю, помню, слава богу, думаю, что я родилась не в Америке, да, вот, радовалась. Вот, то есть на самом деле – мы верили, да, и наверное, сейчас еще верим, светлое будущее нашей страны. И именно бэби-бумер поколения, они готовы работать без продыху, во благо, да, государства, да, и все такое прочее. И, знаете, да, вот ну вот мы там более младшее поколение бэби-бумеров, но обычно, если вы посмотрите вот ваши мамы-папы, да, до 67 -го года рождения, или вы сами, вот видите, много наших тут, вот вы поймете, да, что... Были постоянные переработки и как-то мало уделяли время там и, и своим половинкам, вторым там и детям. Вот и э, именно в это время был такой э, самый большой в принципе показатель разводов. Да? А дети выросли самостоятельно, воспитывались продленкой, школой там. Э, помните, да, вот ключи висели, вот э, ключи висели у детей, у меня висел ключ тоже вот. Э и дочки, я помню вешала да вот э, на шее вот то есть воспитывались улицей да или там вожатой э, в пионерском лагере так вот посмотрите да вы видите уже бэби бумеры у нас есть и э, вот это вот э, э, как воспитывалось это это поколение бэби бумеров да тут много факторов влияет и в принципе то каждый человек он уникален по своему но вот почему вот поколение бэби-бумеров, там это не какие-то там не X, не Z и все такое прочее, это вот в США такой был тоже вот зародился, да? Значит, вот в России, когда вот смотрела даже таблицу Росстата, вот как раз с 50 по 62 год был бум рождаемости, ну так много погибло мужчин, а вы знаете, как вот ну, работает природа, да? Вот если много погибло, да, вот ушло много Великой отечественную, там э, много поколения мужчин ушло, да, то следующее поколение прям очень сильный взрыв, да, и очень много мальчиков. Даже, по-моему, на сегодня еще там, ну, в общем, много детей тогда рождалось. Вот, и поэтому вот бэби-бумеры, вот вы все, да, вот наши бэби-бумеры, смотрю, значит, оптимизм, э, в, любой, в любом коллективе они могут работать. Обратите внимание, бэби-бумеры – они любят командные игры, да, вот там и футбол, хоккей, там и все такое прочее. И то же самое, здоровые, выносливые, да, и очень хорошо выполняют. мы конечно, говорим, да, вот раньше-то колбаса была, а не сейчас, там, крахмал, там, почему-то мы думали раньше, что в колбасу вот клали туалетную бумагу, не знаю почему, вот, но оказывается, это сейчас, наверное, туда кладут и говорят, вообще мяса нет. Вот. То есть э, здоровые, выносливые, хорошо делали работу, руками особенно, да, вот говорят, вот там в Европе читала, в Америке, э, если ты увидишь, там строишь, там сам забор, да, то есть на тебя могут, могут наклепать соседи, типа от того, что ты не даешь работать другим людям, да, а вот бэби-бумеры, они прекрасно умеют э, работать руками, почему, да, потому что они могли работать за идею, за светлое будущее страны, вот, э, и вот. Поэтому если в вашей команде есть люди, да, поколение бэби-бумер, и вы хотите их объединить, они даже не за деньгами пойдут, да, они любят командную работу, да, и они работать готовы даже за идеалы, потому что тот же Хрущев, который, говорят, ботинком там бил, вот он обещал светлое будущее, да, и вот, и плюс, да, вот коммунистическое начало, да, вот все верили в это, и правда вот в 90-е годы там вот это все развалилось, да, и был период перестройки, и люди потеряли работы, статус, там финансовые сбережения и все такое прочее. Вот, но та же концепция коммунизма, да, это такой социум, где, как там было, от каждого по способностям, каждому по потребности. Неплохо. Вот, и там говорилось, что люди, они будут всем необходимым, там вот все, что надо, все будет обеспечиваться. И вот на поколение, на наши бэби-бумеры, вот, вот, э, вот здесь вот, да, или те люди, которые будут появляться в вашей структуре, бэби-бумеры, на них оказывало влияние вот идеалы Советского Союза, да. Посмотрите, до сих пор бэби-бумеры в разных наших странах, те э, все, кто жили в странах СНГ, они практически, они никто не говорят плохо про СССР, наоборот, вспоминают ностальгии. Помните, да, вот такие кисель грызли такой, да. Или там хлеб, кусок масла, белый там или черный, маслом, сахаром посыпал, и даже без масла посыпал, и на улицу побежал, да. И как все пили с одного газированного этого стакана, все страны пили с газированного стакана, никто ничем не болел. И вы помните, что у всех ключи был под ковриком, да, вот и, блин, вот. Помните это? Плюсик мне поставьте, кто помнит. Так вот, на это поколение очень большое влияние оказало, да, вот идеалы эти. И, конечно, когда произошел распад, а бэби-бумеры в основном еще не были пожилыми людьми, да, там было, может, 30, может, там 40 кому-то лет, да, и вот этот отрезок взрослой, вот этой взрослой жизни, да, они попали на пути реформ. И потом, да, вот как все идеалы поломали, другие правила, да, и все такое прочее, вот то, что было. Поэтому вот бэби-бумеров их еще называют потерянное поколение. Ну, то есть, в принципе, это можно к любому поколению, да, которые пережили какие-то серьезные реформы да, и не смогли, может быть, адаптироваться. И вот поэтому, когда вы встречаетесь с людьми, поколение бэми-бумером, есть многие да, вот таксисты даже, которые ездят и вам рассказывают, я вот раньше был миллионер, а сейчас я таксист. Ну, сейчас как-то уже меньше об этом говорят. Вот, То есть люди, которые не смогли адаптироваться. Они были великими инженерами там или еще, да, и когда что-то пошло, они не смогли торговать на рынке, ездить в Польшу там и все такое прочее. И вот это потерянное поколение, то есть, ну, это те, которые не смогли адаптироваться. И вот показательный пример, даже вот это как то же самое люди, которые после Первой мировой войны, да, не смогли приспособиться многие к обычной жизни. Так вот, бумеры, обратите внимание, я не про вас говорю. Вы-то умеете все-таки. Но вот э, когда вы встречаете э, бэби-бэби-бумеров э, бумеров просто, черный бумер, черный, или какой-то бумер, пам-пам-пам, вот бумеры, э, они не очень пользуются мессенджерами, да, у них там может быть один-два, там вот они трудно разбираются вот с этими вот э, гаджетами, да, у них там крышу сносит вот это все, э, Обратите внимание, даже когда мы учим вот работать с форсажем, да, вот как будто вот планка вот так вот, бам, опускается, вот, ну, никак не могут научиться, да, говорить, я там лучше вот на земле или еще, есть исключение из правил, да, вот, самые младшие представители поколения, да, вот, которые где-то 60-го года, да, вот, родились, вот, но вот это так, значит, вот ключевые такие особенности, вот, бэми-бумеров, да, вот, что вы должны понимать. Большинство бэми-бумеров, да, бэми бумер бумеров просто, они вообще работяги, да, это работяги, помните, до 67-го года с большой буквы, и они могут работать, вот надо, да, они будут работать, и будут по 60 часов, и вот надо будет, будут, да, и готовы без отпусков, и там, и, и все такое прочее, но большинство, они консерваторы. Кстати, вот они больше всего читают газеты, любят там, да, или телевидение смотрят. Вот эм, какие у них стереотипы? Вот они очень как бы тяжело переживают перемены и очень, да, вот как бы недоверчиво так относятся вот, к этим гаджетам там, вот, и все такое прочее. Вот как работать с поколением Baby Boomer? Значит, ребят, если вы сами, и вы это понимаете, бэби-бумеры, или у вас бумеры появляются, вот люди до 67 -го года рождения, просто старайтесь к ним снисходительно, да, вот, не критично. Ну, не может он, да, ну вот бывает так, ну вот выше головы не прыгнешь, да, не надо его заставлять, да, пусть делает то, что может, он и это сделает хорошо. То есть будьте снисходительны. Если они с вами работают, да, вы знаете, как, тем более, если те есть, которые уже после 60-65, и они продолжают работать, да, ну, знаете, уважайте их, потому что не каждый человек готов работать после 65, это уже заслуживает уважения, да, поэтому снисходительнее. Еще, да, вот именно бумеры, на них действует вот этот метод кнута и пряника, да, кнут и пряник. Железная рука в бархатной перчатке. И хотя вот были вот эти вот перемены, через которые они прошли, социализм, коммунизм стремились, перестройка, у них все-таки вот мнение такое, да, вот они готовы работать на благо общества, на благо команды, на благо форсажа, на благо, да, вот команды людей. И вот это очень важный фактор, да. И для них очень важна словесная похвала. Сделал тренинг, похвалите. Пригласил, похвалите. Вот эта э, вот словесная похвала – это признак полезности, да, вот ту работу, которую они сделали. Значит, вот это, это – пряник для них, да, вот кнут. Вот, но э, знаете, как самое страшное вообще вот обычно для этих людей, да, они почему-то боятся потерять работу. И если вот обычно ты им намекнешь, что, блин, все, я не могу с тобой больше работать, все. Да, вот вообще уходи из бизнеса. Значит, вот это, это такой девственный инструмент, да, вот для того, чтобы повлиять на своих людей. Бумеры, они очень любят почесать языками, да, вот, и поучить потомка в жизни. Вот в наше время, да, я такой, да, вот, начинает болтать. То есть, ну, это, это нормально. Вот, поэтому, если он у вас в команде, да, или это ваш спонсор, или там, ну, просто, значит, а вы моложе намного, значит, просто будьте готовы, что вас периодически будут вам читать первоучения, там, комментарии какие-то делать, да, что вот в нашей молодости, да, работники были лучшие, квалифицированные, команда сплоченней и так далее и тому подобное. Вот, то есть, вот э, поймите просто вот как это работает. Ясно? Ухватило, да? У -у -у -у. Так, погнали дальше. Смотрю, наших бэми-бумеров очень интересно. Значит, погнали. Теперь давайте разберем быстренько. Да, вот сейчас напишу. Поколение X. Опа. Значит, пишите мне цифру 2. Кто у нас? А, пишите X просто. Да, что там 2? X. пишите X. Да, кто-то у нас тут. Значит, вот ух ты, у нас бумеров там много. Да, вот смотрите-ка. Ого-го, и Света Тарлина, и Оля, так, сейчас вот я вот, чтоб не двигалась, Волосова, и Валентина, да, вот, смотри, и Лариса Ременчук, и Юркова Любовь, да, и, ага, и Алексей, и Светлана Тарлина, да, и Куркова Любовь, и Ткаченко, Света, да, и Алексей Мироновский, и Светлана Сергеевич, и Ирина. Слушайте, нормально у нас так бевибумеров. Так, пошли наши Зеты. Ага, Иван Карасевич, и, и, и, Ирина, так, второй. А Света, да, ткача. Ага, Гинтарас, Алексей Мироновский, Интересно, так, так пошли. Ага, нормальные вы такие, да, то есть, то есть это вот вы, да. Угу. Хорошо, погнали, наше поколение. Значит, э, э, какой там у нас год-то? Ага, 84-й, да, значит, э, Эдуард Гринько у нас тоже, э, поколение Z. Значит, ну давайте разберем, что же это у нас за поколение. Значит, вот они родились у нас 67-го по 84-е. Вот э, изначально их, да, вот их называли бюст поколений, не знаю почему, из-за груди, что ли. Вот, то есть э, почему, да, потому что, э, нет, потому что у них уровень рождаемости был ниже, чем у бумеров. У бумеров был взрыв, да, после войны, а вот у них сразу тут как-то вот на низ пошло. И э, здесь у них вот тот, тот временной отрезок времени, при котором они жили, у них такая вот неустойчивая такая, помните, да, вот это вот пошла вот эта перестройка, в коммунизм в капитализм мы вошли да вот и, и пошли еще какие-то кризисы один второй третий помните наркотики пошли да вот в наши у бумеров то наркотиков наркоманов не было тут какие-то наркоманы пошли да спид пошел да то есть и и вот это вот афганистан там пошел да вот ну и все такое прочее Дело в том, что вот родители иксов, да, особенно такое поколение более молодое, вот иксов, они прошли Великую Отечественную войну, да, или они уже появились на свет, их ваши родители иксов, да, после того, как она закончилась. И, конечно, да, вот послевоенный вот этот период, было очень много рабочего класса, там, строители дорог, ремонтники, там, врачи, учителя и так далее. И, в общем, они много, как я уже сказала, да, уделяли времени работе, но не воспитанию людей, да, то есть помните, там матери одиночки там на работу устраивались и все такое прочее. Поэтому большинство наших иксов, они были предоставлены сами себе и в детстве, и в подростковый период. Вы знаете, да, что вашим родителям там, ну, надо было выживать, да, вот я же говорю, ездить с сумками полосатыми там и все такое прочее. То есть иксы практически росли самостоятельно. Но, конечно, там э, мамы и папы чем-то там занимались, да, вот, и все такое прочее. Плюс, вы знаете, что ваши родители бумеры, они в, соци... э, в социализме жили, в СССР, поэтому они пытаются все-таки, пытались вам и к сам навязать свое социалистическое видение жизни. Вот, а теперь вот представьте, вот включим фантазию, да, вот э, 20-25 лет вас воспитывали э, на капиталистических устоях. Вот вам рассказывали про светлое будущее, там, что нужно трудиться во благо, вернее, наоборот, в социализме было, да, что вот на благо общества, государства, да, то есть кто-то, может быть, успел вот получить там значок пионера, там пионерский, галстук и все такое прочее, я вот у меня до сих пор форма школьная, я прям нашла вот этот белый фартук, купила, галстук, да, вот, и вот у меня висит, и я прям вот смотрю и радуюсь, да, вот все равно, вот, и, то есть вы слушали ваших бумеров, родителей, но в силу возраста вы, в принципе, вы уже, вы не видели этого, да, ну вот вам рассказывали. Ну, были слишком мелкие, да, вы чуть-чуть там захватили каких-то 5-6 лет социализма, да, потом пришел капитализм со звериным оскалом. Вот, ну и вам что-то там рассказывали. Вот у нас тут садики бесплатные, медицина бесплатная была, квартиры все получали бесплатно и так далее. да, То есть вы что-то там слушаете, но вы суть этой философии, иксы они как бы ну не прочувствовали. вот, Потому что развал СССР и все такое прочее. И вот этот фундамент, да, он как бы разрушился нормально. Вот категория X, потому что они вот через это прошли, да, вот как бы, они как-то не очень особо там в политике роются, да. Они уже меньше верят в наше государства, чем в И, в принципе, вот этим объясняются вот все особенности иксов, вот которые мы сейчас, о которых мы немножко поговорим. Значит, вот наши Xы, они очень недоверчивы. Вот когда у вас включаются люди, да, вот кандидаты или в вашей структуре, которые с 84 -го года рождения, это нормально, что они ну, недоверчивы, да, ко всему, что их окружает. Э, независимо от рекламы, там какие-то громкие лозунги, да, то есть они недоверчивы, да, лозунги там правительства и плюс они не уверены в завтрашнем дне. Они не уверены, да, что им будут платить зарплату каждый месяц, что у них будет стабильная пенсия. Да, они вообще не уверены, что их завтра не сократят. Вот. То есть иксы им присущим больше полагаться на самих себя. И вот особенность иксов, да, у них такое, я бы сказала, неординарное видение разных вопросов да, и подход к этому решению. То есть они стараются быть в курсе всех событий, всего, что происходит в мире. И они очень эластичны. Вот иксы, повторяюсь, да, повторяюсь, 84 они очень эластичны. Они не, вот, не в стагнации такие, нас не поломать, не буду я форсаж изучать, и буду я с менеджерами работать. Вот. Нас не прогнуть, мы дуб. Да, эти такие уже более гибкие. Вот. Почему? да, Потому что после перестройки они как бы лучше приспособились ко всему, что происходило в мире. То есть вот наши иксы, они выросли в тяжелый период. Блин, период не возьмешь вот везде что-то вот тяжелое да вот ну вот у Иксов так то есть разногласия перемены и все такое прочее и именно Иксам больше всего присущи вот эта депрессия э, негатив постоянный неустойчивость психологическая и душевные переживания но то есть понимаете да когда ваши иксы с 84 -го года рождения начинают негативить, бухтеть там, или еще что-то, да, то есть вы должны понимать, <сёк> это вот их поколение такое. Но у них есть хорошие стороны, да? у них есть стойкость духа, у них есть умение выживать в трудных условиях. А вот это, да, это ну как бы очень хорошее, да, вот, присущее иксам. Плюс они очень готовы двигаться по карьере. Бам-бам-бам, да, вот подниматься. Вот. И если многие, вот когда вы разговариваете с кандидатами-бумерами э, до 67-го года, они там боятся потерять работу. Помните вот эту фразу? да? «Э -э, я боюсь потерять. Вот я всегда говорю, да, не бойся потерять 300 долларов. Бойся заставлять себя и свою семью жить на эти 300 долларов. Вот. То есть если бумеры боятся да, потерять, то иксы, они как бы... Не опасаются потери работы, скажем так. Вот. И у них они готовы работать ради денег, там, должности и все такое прочее. Вот. Значит, вот. Значит, как я уже сказала, да, иксы очень адаптивны, то есть они умеют адаптироваться. Вот. Но единственное, как в мире технологий, да, все-таки вот интернет появился в их время. И как-то вот они, конечно, очень трудно вот все изучают или там настройку тоже контекстной рекламы, да, все равно трудновастенько у них это. Но в отличие от бумеров, как я уже сказала, которые готовы работать ради системы, ради команды, ради всего, да, вот во благо будущего, вот, значит... Иксы у нас, они любят трудиться не на благо будущего, а на благо себя. То есть не на общественное, да, а больше на свою и на своей семьи. Вот это не значит, что им не безразлично, что о них подумают, но это так. Значит, вот, значит, что еще? Ну, отношение к деньгам бережное, да, они, кстати, ставят цели, там, телевизор, квартиру, дом, машину, там или что такое, да, и идут к этому, стараются там откладывать эти деньги, ну, вот в этом молодцы. Значит, также наши иксы, они стараются детям дать то, чтобы не было у них, то есть родительское внимание, заботу, там, материальная помощь, там, образование получить, там, купить квартиру, там, и так, ну, и так далее, вот. Хотя они, конечно, с трудом расстаются со своими накоплениями, да, вот. Э -э -э вот. Особенно если тратят, вот, кстати, иксы, да, вот они готовы деньги на себя не потратить, да, а потратить деньги на свою семью помочь. Вот, значит, самое важное для иксов, да, трудоустройство, да, семейное благополучие. Вот, и чаще всего многие, вот, которым уже сегодня там, 30 лет они уже в браке были, там уже есть дети. Значит, особенности, вот как с ними работать, да, вот тут тоже очень важно. Так как иксы, они готовы тоже упорно работать, но они больше стремятся к достижению результата, то есть они работают на результат. Они не очень командные игроки, да, они вот больше, на единоличники, да, вот они для себя больше как бы стараются и для своей семьи, вот, для них это более важно, чем просто командная работа. И опять же в отличие от бумеров, они более приспособлены к рынку труда, да? то есть они там могут сами бухгалтером как-то платить налоги там, да, там показатели свои улучшают там, ну там где-то вот они работают, например, если у нас, вот. Значит, у них очень сильно разделено, да, если бумеры там, нам хлеба не надо, работу давай, да, то эти нет, вот они тут вот, э, моя семья, а работа, значит, вот тут работа, тут семья. Они четко разделяют, потому что фактор времени для них более ценен, э, чем просто даже деньги. Они развиваются, да, э, это у этого поколения 84 -го года, да, появились вот эти компьютеры первые там, э, телефоны и все такое прочее. Но они все равно бескорыстные, да, то есть они, вот если мы работаем, например, на форсаже, да, вот они будут сторонниками этого, да, то есть все-таки они как-то вот... Есть у них вот это вот общественности, готовы даже пройти какой-то долгий тяжелый путь для того, чтобы добиться вот этой поставленной цели, да, и также могут обрабатывать большой объем информации, вот, хотя у них, конечно, есть там какие-то консервативные взгляды, есть, да, то есть, ну, они, как я уже сказала, они готовы трудиться и на свое благо, да, и... Даже на благо общества, даже если это, может быть, сильно там не принесет личной выгоды, да, но они не очень верят в завтрашний день. То есть вот вы поймите, да, вот что иксы, они больше гоняются за стабильностью, но они чтут время и финансы, сдержанные, практичные, да, все взвешивают там за и против, даже когда с кандидатами работаете, да, вот эти они такие, прежде чем принять решение, нужно все взвесить, вот. И, кстати, вот иксы, они часто выбирают там или одну сферу, или две, и вот только вот больше никуда не распыляются, вот в этом идут, вот прям по карьере идут, там, ну и все такое прочее. Значит, ну вот, и как с ними работать, да, вот, ну, не надо с них требовать ежедневных отчетов, вот если с кого-то, да, вот с иксов не надо, вот давай, да, потому что у них просто отобьется желание работать. Если вы будете постановенно их добить, вот и да, вот это, да, то есть, ну, то есть, вот, может быть, лучше даже у них не процесс, да, а результат, который они получили, да, результат пусть они покажут, да, вот это лучше. Вот, именно вот это, это сделает так, что они будут, скажем так, лучше работать. И не забывайте, да, что вот работать по ненормированному графику, это точно не про иксов, да, им нужен фиксированное вот время, столько-то работа, да, чтобы они могли просто грамотно распределять время. Поэтому, если у вас желание вот, неожиданно выдернуть Икса, так у нас сегодня созвон неожиданно, да, то есть вот и все, вот, то не забывайте, да, это не для Иксов точно, вот. Дальше, значит, ну, иксы нормально, там авторитетом многие пользуются да, почему-то, потому что стараются быть более осведомленными. Значит, вот что вы должны понять, вот как бы резюме по нашим иксам, у них это вот категория людей, у которых есть арсенал знаний, да, вот решение, вот какой-то опыт, да, и положительные качества, да, но именно иксов, да, нужно мотивировать финансово и на карьеру. Помните, слышали, да? С 84 -го года на них действует мотивация финансовая, да, и на карьеру. Если в вашей структуре очень много иксов, да, вот такая целевая аудитория, значит, ну вот вы должны подготовить им четко ответы и вопросы: для чего мне это нужно, какие у меня будут преимущества, да, если я буду работать в этой компании, с этой системой, с этой командой, да, Покажите, какую выгоду я получу. Вот и все. Да, то есть вот это, чтобы вы понимали. Так, значит, погнали быстренько пишу. Значит, следующее. Валя, ты между. Ты туда, ты начало того и начало другого. Так, о, кого-то из комсомола. Так, значит, ну-ка погнали. Поколение Y. Ну-ка, кто у нас... С 84 -го года до 2000 -го. Ну-ка, ставьте плюсики или что-нибудь, или игреки. Давайте, интересно, кто у нас. Ну-ка. Что, у нас игреков нет? Игреки. Так. Жду игреков. Значит, вот Игорьки, да, моя дочь тоже Игорь, да, вот, кстати, вот, ребят, ну, блин, мне интересно, кто у нас Игорьки-то все-таки. Ага, Женя Леремечек, Ольга Андрей Санцевич, ну, нифига себе, так, Игорьки наши, так, погнали. Значит, вот самое тяжелое поколение, вот это миллениалы их еще называют. Для общественного восприятия. Значит, почему? Давайте сейчас разберемся. Вообще, да, вот миллениум – это тысячелетие. Помните, да, поколение? Вот, то есть они родились на стыке поколений. И сегодня вот нашим игрекам где-то от 20 до где-то там под сороковником уже, да, где-то так, да, до 36, наверное, лет. И э, вот видите, вот каждое поколение, вот наши миллениалы, да, у них тоже была перестройка, э, эпидемии, там, блин, и коронавирусы и все такое прочее, да, э, вот, и плюс, вы видели, да, информационный взрыв в технологиях. И вот благодаря смартфонов вот как раз и y то и называют поколение большого пальца, <сёк> дык -дык -дык -дык. вот так они, да, дык -дык -дык -дык. если, значит, мы вот так, тык-тык-тык-тык, да, они вот так вот, тык тык пальцами. Вот, значит, пальцами большой, вот, это они вот так обычно это делают. Значит, если вас это вот интересует, да, вот, блин, интересно у нас поколение, значит, вот вы должны пометить, да, что вот, например, если вот еще там родители, там бабушки, прабабушки и даже родители, они вот в чем-то там сходились во взглядах, то вот про наших игреков они кардинально отличаются а вот тех предыдущих, которых я вам сказала, знаете почему? Вот в большей части они заботятся только о самих себе, о свадьбе, о детях, да, и начинают думать об этом, да, не раньше 30 лет. До 30 лет они же еще маленькие, какие дети там и все такое. Значит, вот они любят учиться, да, вот самосознание, это вот их кредов в жизни. Могут ли они работать ради денег? Могут. Но в основном их интересует вот не только, да, если xop деньги, да, в основном, то миллениалов, игреков, да, не только деньги. Почему, да, потому что у их родителей, например, вот иксок, да, у них не было возможности там выбирать между профессиями, да, и им никто не помогал, да, им там надо работать, вот послушаешь, там, я 15, 17, там, нужно было себя прокормить и все такое прочее. Игреков наших, их в основном обеспечивают родители. Кормят, поят до сих пор там, да, вот, пока те, скажем так, крепко не встанут на ноги. Поэтому они не очень-то спешат там с трудоустройством, да, типа как, и говорят, ну, работа должна приносить удовольствие, да, и все такое прочее. Вот одна из особенностей для вот наших игреков – это… Зависимость от получения информации, да, вот через интернет-площадки учиться любят новые знания, процесс развития, да, вот и все такое прочее, вот, чтобы не скучно было. Вот наши игреки, пожалуйста, они не очень любят вот эти вот методы обучения, вот как раньше еще учились, потому что они уже живут, живут века информационных технологий. Смотрите, да, то есть они уже в двадцать первом, если мы еще там бумеры иксы там еще в двадцатом, эти уже в двадцать первом. Достойно уважения. Вот. И, и э, уже, знаете, вот, вот информации много, да, она теряет смысл. Вот. Почему они уже не так ценят учителей, Вы знаете, с учителями тоже в школе разговаривают, там наши уважали, а эти там пофиг, да. Вот почему? Потому что они отлично могут искать информацию в интернете. То есть, с одной стороны, это хорошо, да, но с другой стороны, они слишком доверчивые э, к интернет-ресурсам. Да? И очень многие даже не проверяют. Не проверяют подлинность информации. Это для них как бы смысл, не все даже в университет хотят, да, то есть как бы значимость теряется. И чем старше вот эти миллениумы, да, вот, чем моложе, вернее, да, вот, тем больше для них теряется смысл даже в образовании, вот. Почему? Потому что вот большинство профессий, на которые учатся, игрики, да, вот они уже как-то неликвидны, да, или скоро уже будут неликвидными, потому что новые профессии, да, потому что преподы их обучают каким-то устаревшим знаниям, ну, то есть вот так вот. вот. Значит, есть сейчас-то действительно уже несколько, может быть, профессий, да, которые действительно рентабельно учиться, он программисты, например, да, вот наша профессия, Сетевик, слава тебе, Господи, нужна в любом, вот, значит, возрасте и все такое прочее. Значит, то, что касается наших миллениумов, и, значит, что их, конечно, не беспокоит, там, продление рода, да, там, и жениться, детей завести, но на первом месте у них... Самораз, саморазвитие, да, и получение благ э, от всего мира. Вот, саморазвитие. Вот, значит, э, еще. Вот наши игреки, повторяю, с 2000, э, да, с го да, то есть вот они у нас, да, с 84 по 2000 -й. Так, кто у нас еще? Ага, дочки, сыну Валентины. Ага, дети, ага. Вот, то есть вот что для них, да, Они у них бессрочная молодость, да, вот это им присуще, то есть они э, до последнего отсроч, отсрочку делают тот факт, что они взрослые люди, потому что быть взрослым, это значит нести ответственность уже, да, то есть за свои поступки, за своих детей, вот, а это их, их очень ужасает, миллениалов, вот, да, вот, игреков, э, вот, поэтому, потому что на родителей же насмотрелись, да, потому что родители иксы там, и бумеры там или кто там отдавали все до последнего, обеспечивали детей, да, вот, могли потратить любые накопления ради светлого будущего детей, а игреки не хотят такой же участи. То есть вот игреки наглядный пример либерализма, вот, это люди, которые признают свободу слова выбора, чем кто-либо, да, то есть вот любые там технологии отслеживают, ну и все такое прочее. Так вот, это для них, вот когда у вас появляется 84 до 2000-й, вы должны понимать, это не для них многолетний упорный труд, да, и все такое прочее. Это эта категория людей, хотят много и сразу, это эта категория вкладывает какие-то там быстро и сразу хотят и так далее. Большая часть их сознательной жизни мамой с папой, да, их обеспечивают, вот. а им особо не надо прикладывать там усилий, вот. Выгодные знакомства, они любят там, ну и все такое прочее. Да? Вот, значит, это гибкий график работы, комфортные условия. Значит, вот финансы для этих людей. Это фактор, да, это существенный фактор, да, потому что именно деньги, вот когда вы хотите на них повлиять, на кандидатов, да, или тех, кто с вами, показывайте им, что именно финансы, деньги ⁇ это дорога к свободу к выбору новой построения жизни, да, и все такое прочее, вот, потому что у них как бы с деньгами не очень однозначно, да, потому что их-то воспитывали запасливые родители, да, иксы или бумеры, вот, а сейчас-то они наши игреки в мире искушений, да, и очень тяжело себе в чем-то отказать, да, даже если это не первая необходимость, вот, и трудно им распределять вот эти финансы, да, поэтому это они там идут в банки, там кредиты берут и все такое прочее, значит, вот они очень любят, ну, тут в соцсетях лазию, да, то есть увереннее, вот в виртуальном, да, вот они очень уверенные и все такое прочее, да, вот, ну и так далее. Вот, ну, то есть вы уже поняли, да, примерно вот эту категорию. Кстати, не любят выстраивать карьеру с самых низго, да, не будут э, трудиться ли, да, то есть им надо сразу, пожалуйста, мне сейчас сразу и быстро почетную должность, э, деньги, да, вот я пришел в компанию, сразу мне тут э, карьеру, деньги и все такое прочее. Поэтому они даже стараются быть квалифицированными в нескольких направлениях и впитывают просто информацию, что тоже неплохо на самом деле. Значит, так вот характерные особенности, да, и как с ними работать, так как они родились наши, да, в век инноваций, информационных, там коммуникаций, там технологий. Они долго себя ищут, да, они любят получать там образование, вот, и у них есть оптимизм, да, они с оптимизмом смотрят и на жизнь, и на работу, да, то есть это люди, это поколение, которое живет 24-7, да, вот, постоянно в интернете, за здоровьем следят, да, ищут способы, чтобы его как-то э, улучшивать. Значит, э, если вы хотите заинтересовать вот это поколение… Э, если их, ну вот, их заинтересовала, да, вот какая-то долгосрочная работа или там какой-то проект, да, то есть они будут очень трудолюбивы, да, у них будут амбиции, вот они будут все свои профессиональные навыки использовать, да, вот, то есть если вы хотите, чтобы наши игрики, э, миллениалы, да, они делали, э, нужно... Э, нестандартное мышление, нестандартный подход. Вот, и только вот этим их можно просто-напросто э, заинтриговать. Вот потому что они свою я ищут. Значит, э, как еще с ними работать? Значит, э, вы должны понять, да, что вот наши игрики, они спокойно легко уйти, да, если их что-то не устраивает. И они пойдут искать более выгодные условия. Поэтому им нужно давать всегда четкие установки проговаривать четко, что нужно делать, да, для того, чтобы они были более организованы, вот, значит, они любят удаленную работу, да, то есть вот интернет-технологии, вот с форсажем только так можно работать, вот, значит, не надо их сильно давить, да, ослабьте вместе относительно них, Петлю правил, да, вот, сконцентрировайте их больше вот на поставленные задачи, то есть давить их не надо. Они хорошо коммуницируют в команде, но это не люди команды, да, они больше, конечно, как самостоятельная субстанция такая, да, вот. И если их постоянно вот так пасти, контролировать, они будут просто испытывать дискомфорт, поэтому найдите просто золотую середину, контролируйте результаты, результаты а не сам процесс, пусть делают, да, самое главное, пусть покажут результат, а если они что-то сделали, работа не устроила, да, ну, разбирайтесь с ними, делайте работу на ошибку, вот, то есть вот-вот примерно э, вот так это работает, то есть это, не забывайте, да, что наши игреки, да, это э, такие вот э, большие дети, да, вот, и весь их рост, он был связан с интернетом, они лучше всех разбираются в коммуникации, там, э, как с кандидатами, ну и так далее. Да? В общем, используйте вот их э, сильную сторону. Вот, учитывайте, да, что ну, нужно находить с ними <laughs> общий язык. Вот, и если у нас вот, целевая аудитория, да, много кандидатов приходят вот, э, с возрастом с 84 по 2000 год, значит, э, учтите, да, они не переваривают обычные тексты, они не будут читать много. Вы должны сделать короткую рекламу, короткое там текст, короткое видео какое-то. То есть вот это э, объявление, оно их должно привлечь вот буквально с первых секунд. Вот сразу бам, их привлекло. Если их не привлекло с первых секунд, они даже не будут э, что-то делать, потому что они могут пойти, могут что-то купить на эмоциях. Вот. Но, возможно, все-таки проведут какой-то анализ среди конкурентов, да, сразу в интернет влезут и погуглят, вот, почему, да, ну, в общем, вот, вот таким образом нужно с ними работать, вот, и, кстати, да, это вот эта тоже категория игреки, да, которые прежде чем региться или что-то покупать, они будут лезть в интернет, читать комментарии других пользователей, да, искать плюсы, минусы, там, Яндекс, там, Google, да, гуглить, вот. И, кстати, вот они тоже любят, вот на них влияют всякие промокоды, там, скидки, призы, да, вот если такое им дать, очень круто, да, на них влияет. Значит, ну, еще, одна, еще есть два поколения, но мы так сильно не будем, потому что я не думаю, да, что вот это поколение Z, сейчас напишу вам, ну-ка, поколение Z у нас есть. Ребят, ну-ка, есть у нас те, кто с 2000 по 2015 год рождения. Ну-ка, зумеры их называют еще, да, поколение Z, зумеры, да, вот это вообще там, они с рождения уже, да, у них нет шаблонов, ограничений. Это сколько им лет-то, да, вот с 2000 года, сколько это им лет, да, потому что вот такие они вообще очень креативные, там и все такое прочее. У них, да, вот так делай по кайфу. Делай пока, да, и вообще плевать тебе на последствия, да, вот это их кредо. Новые компьютеры, там и, и все такое прочее, там вот это вот, это вот все, да, то есть это э, категория э, людей, которые родились вот в этот период постмодернизма, глобализации, да, вот это вот все, то есть вот это те э, люди, которые рождаются со смартфоном, вот родился сразу вот так с телефоном или планшетом, да, вы же видели, сколько сейчас, он вот, э, еще мелкий, еще говорить не может, а уже что-то там тыкает пальцем и все такое прочее. Вот, короче, потому что зумеров учили Z, не только родители, их учили блогеры, YouTube, TikTok, Instagram, да, и все такое прочее. И в результате, да, поэтому... У них нет детства во дворе, да, они вот все в интернете там и все такое, да, то есть у них вообще нет какой-то своей точки зрения там ни на политику, ни на экономию там и, и все такое прочее, да, они деглобализации, вот, это вот знаете, как бумеры, например, да, они говорят, я проголосую, да, я верю, что если я проголосую, со временем вообще все наладится, Z, а я не пойду голосовать, все равно мой голос ни на что не влияет, да, главное, чтобы не было хуже. Y. Ну, я не знаю, я до конца не определился, мне больше водных данных надо там и, и все такое прочее. Да, вот Z. Ну, хорошо, да, если нужно, я схожу, да, но вообще-то мне лень тратить на это время. То есть, в принципе, у этого поколения у них нет каких-то особых там, э, ну, вот, вот, вот, особых там каких-то предпочтений там и все такое прочее, вот. Есть, конечно, более там старшее поколение, ну, в общем, вот, что вы понимали, да, то есть вот э, характерные особенности, да, то есть они верят, что люди равны, нет ведущих, нет ведомых, нет главных, нет подглавных, э, они амбициозны, да, но они позитивно смотрят на жизнь, ну и так далее, да? вот. вы сами понимаете, то есть коротко скажу просто, как с ними работать. Вот э, дело в том, что... Э, они очень амбициозные, да, вот зумеры, они стремятся к свободе выбора, да, того, как им делать, то есть они выбирают, они не в стагнации, да, они более прям вот такие, да, их интересует свой, то есть они хотят свою систему открыть, там уникальный контент сделать, там в каких-то стартапах поучаствовать, да, то есть они более амбициозные, их не пугают какие-то там трудные задачи, да, они очень эластичные. И вот это очень тоже полезно, да, если можно их использовать, их качество. Вот Z-ты ни за что не будут работать с 10 до 7, с понедельника по пятницу. Вот их отпугивает, да, вот эта вот работа в офисе там. Они, вот, вот удаленная работа именно для них, да? плюс они самоучки, да, то есть они там используют все вот эти посты, Ютубы, ТикТоки, Инстаграмы и все такое прочее. И вот, чтобы вы понимали, да, их, они не сильно пойдутся, поведутся на большие деньги, на карьерный рост, да, это не очень их интересует. Страховка, соцпакет, не очень, да, пенсия, не очень, не, белая зарплата, не очень, да, вот, они ни за что не будут работать за светлое будущее. Вот э, единственное, на что их можно промотивировать, да, это вот какая-то нить, которая вот э, корпоративные задачи для всех, да, или какие-то факторы, чтобы они могли э, самореализовываться. То есть, если вы хотите зумеров поколения Z схватить, да, просто больше общайтесь, э, с ними разговаривайте, какие-то рабочие моменты обговаривайте, прислушивайтесь к их мнению или делайте вид, что вы прислушиваетесь к их мнению. То есть ваша задача понять, да, вот если такие люди есть, да, вот начинайте с ними работать. Значит, просто держите с ними связь через интернет. С ними не надо встречаться через интернет. И они не приветствуют тестовую информацию, да? Им нужно именно какой-то ролик или на слух, да, или вот ролик им дать. Вот. Они не переваривают длинные видеоролики, подробные тексты, да, и нужно коротко, вот просто бам-бам-бам-бам, коротко, потому что у них слишком большой объем информации, да? особенно в интернете, в котором они день и ночь сидят. Вот и все. То есть зумеры, они просто визуалы, да? им нужно это. И если они, вы хотите, чтобы они к вам подключались, да? им нужны короткие ролики, визуалы. Вот, Они не могут заострять долго внимание на новости. Вот на моем тренинге они уже встали, сейчас и ушли стопудово. Вот. Если вы хотите, чтобы вот реклама или что-то была успешной, просто нужно, я повторяю, делать короткие, запоминающие видеоролики. Да? И тогда у Зета возникнет желание или купить продукт, да, или прийти в нашу команду. Вот и так, то есть вот и все. Вот. Для них комфорт и практичность – это важно. Значит, есть еще поколение альфа, это уже с 11 года рождения. Сколько им сейчас? Вот. Но это уже не для нас, да, то есть это, кстати, первое поколение альфа, да, которых не били ремнем по заднице. Вот, вот так вот, да, потому что всех били, а вот альфа не били, вот. Поэтому потому что если вы ремнем побьете альфу, он это снимет на телефон и выложит в интернет, да, вот, а потом придет служба опеки, да, и все такое прочее, вот, то есть, ну, про Альфу мы не будем говорить, да, потому что, ну, это дети, и мы таких пока не берем, вот, ну, это интересное многообещающее поколение, да, которое, возможно, будет двигать наш мир вперед, значит, вот, э -э значит, вот, в принципе, да, вот это это то, как вы можете работать, да, помните просто, что поколение это название, не ярлык, да, то есть и плюс они могут быть там плюс-минус как-то смешиваться, да, и все такое прочее, но, по крайней мере, когда вы понимаете, да, вот отличительные черты, то это не будет для вас лишним, да? потому что можно брать лучшее там, у бэби-бумеров и у Иксов, да, это вот надежность, умение откладывать деньги, там. у милениумов, например, у Z, у y, там свободу выбора, самопознание, там. у Зетов, например, взять вот это быть независимым да, от жизненных стандартов да? и не бояться реализовываться в свою жизнь, то есть мы все, ребят разные. И когда мы разговариваем с родителями, бабушками, дедушками, просто об этом не забывайте. Когда мы разговариваем с кандидатами, когда мы разговариваем с людьми, которые в вашей команде... Помните вот эти особенности, которые характерны для каждого поколения, которые родились в тот или иной отрезок времени. Потому что вот это это поможет вам просто избежать, да, вот потерю команды, каких-то там беспредметных скандалов, да, и наладить хорошие, отличные взаимоотношения в команде да, и в семье. Вот. Сейчас я посмотрю, поделюсь экраном. И посмотрю на наших. Так, азумеры это у нас были? Поколение Z. Ну-ка. Поколение Z уже спит. Ага. Нет, вон тусят. <с <Porque> <с <с да, вон уже не уже поколение Z дрыхнет. Ну, видите, какая интересная информация. Да, то есть вот... Это то, что можно использовать только так. Вот. Сережа, мы точно не потерянное поколение. Да? Ты ж видишь, да, что бумеры, они сильные, они молодцы да, и все такое прочее. Используйте вот это, да, пометьте себе, просто в тетрадь возьмите прям и пропишите, да? Такой-то возраст, да, основные черты, как лучше работать, такой-то, да, и все, и вы будете знать уже, как сделать так, чтобы наладить взаимоотношения с вашими людьми в команде, в семье и все такое прочее. Вот, всем пока.